а давайте вот второй, Россия, куда все записываются. Россия. Понимаете, в этом такая история. Понимаете, все ко второму, да? Давайте останемся на месте и не будем диктовать, что делать. Пройдем, Нет, Пелентин, я, я член еще с совещательным голосом. Ходите, пройдем. Пойдите, я тут постою. Пойдите, пройдем. Давайте, давайте. Пойдем. Видите, коллега, Ленса, да. давайте, давайте покажем странички, где вот записывали сейчас всех всех. А голосов. они сейчас сядут и пронумеруют. Вам показывать ничего мы не будем. Потому что это... Давайте обратную сторону покажем, что она у вас пропечатана. Обратную сторону. Подождите, на обратной стороне никаких персональных данных нет. Давайте покажем, что папочка сшита. Вот все знаю, как договора прошиваются, правильно? Папочка шит, а? Отлично. Василий, что вчера с нами вместе сидели. Где были ванны? Теперь где те листы, были? где вы только что записали 30 человек, мы вручную. Вручную. Вот те листы, где записали кучу человек, вручную. Давайте покажите 60, номера. подождите. Давайте прочитаем закон. Там Нет, написано. погодите. Номера, мы же не вовсе у вас показывать лицевой сторону. Да. Я так понимаю, она должна быть наоборот. Давайте, вот я не снимаю, Они покажите избирателю не не номеруются. А, номера там, где записывали много тихо, людей. Тихо, я вам сейчас объясню. Там, где Кажется. много людей, видите? Ну, покажите номера. А я, не, не Подождите, они не ставятся. Номера здесь не ставятся. Здесь номера ставятся. Мы получили книги. Вот, пожалуйста, номер, ну, вариант. У нас Нет, номера страниц, номера страниц, номера страниц. Номера страниц там, где у вас куча людей записано. Давайте покажем. уже вы говорите, что вам не... А да не заметили нет а обращения, Александровна, да, вам показать не страничку одна мировой. секунда. Правда, вот Скажите последнюю страницу, и все не учитесь. Нет. Давайте покажем. покажем не последнюю страницу. Вы не успели да, страни... ее пронумеровать. Нет, страницу, где куча людей записано. Давайте все посмотрим. Слушайте, я не собираюсь никаких кучу людей. Это персональные данные. Не-не-не, вы смотрите, не я, не, я не снимаю. Комиссия имеет право смотреть, но не снимать с данные. Я имею право, прав. я член комиссии что вы хотите? Я хочу посмотреть, почему в основной списки избирателей вписываются от другие избиратели. Потому что я не знаю, почему. Потому что у них прописка такая, их не включили. А почему не включили? ТИК же передавал данные. Вот у меня приходила женщина сейчас, она не обнаружила себя в списке избирателей. Она мне написала Законное. обращение. Я его реализувала. Об, обращение, да, она написала, я его зарегистрировала и дам это втипо, вот. Надо составить акт Давайте составим а? не акт. Нет, Александр, просто смотрите, там порядка пятидесяти человек записались вручную, которых не было списка. Потому что их не зарегистрировали. Это очень подозрительная ситуация, Итак, и номеров я, нету. Я, Давайте поставим. Я мне Номера вы я должны поставить. Что их нет список, человек написал мне обращение. Я буду регистрироваться на вас, я отдам в Вот эти люди не писали обращения. Мы их также вписали, Давайте женщина, мы сейчас просто зафиксируем, что у нас порядка там где-то 30-50 человек, все записаны вручную в конец книги, и номеров на них нету. Если это нет, в чем проблема, покажите. Я не понимаю, что же. Просто номер ставить. Игорь Александровна. Мы не пронумеровали страницы. Я как член справа. Же, и... А давайте сейчас мы зафиксируем, как вы препятствуете члену комиссии парамешающего голоса не понимала, можно ли, Внимание. Вы просветили, все видят, правильно? Можем как ваше имя? Можно, чтобы мы сгонесли вас тоже? Мы Их не пронумеруют. Вы сами понимаете, почему. Ну, сейчас, когда там сажая